volkswagen golf 4 2000 год сделали пульт сначала я продал ключ ребятам но у них он не смог прописаться сейчас она остынет ну давай оба заработала прописалась тут много всего интересного есть у них заводить не буду потому что на механики закрываемся вот так За до да, подтягивать закрываем все дверь закрылась открываем дверь открылась вот такие пультики можно у меня купить если у вас нету